Здравствуйте! Всем привет! Мы с Аулеем работаем вместе, мастера трансформации жизни, телесные терапевты, психологи, практики, целители, которые работают с вами каждый день. Практически мы встречаемся не только на вебинарах, мы встречаемся в наших переписках, встречаемся на, наших, э, интенси на нашем интенсиве исцеляющие щелчки, на наших личных встречах. И, конечно, нас радуют ваши результаты, особенно те результаты, которые, казалось бы, вот вчера только <свят> проработали, да, люди не верили. А, ну, вот последний из результатов, такой яркий, это вот когда женщина, ну, она, видите, вот что значит свой саботаж, да? Женщина приходила когда-то на, когда у меня была, мы вот вспомнили ее, да, уже забыли про это дело, когда акция была на консультацию по, по получасовой по РПТ, то есть приходила с вопросом по поводу операции, да, но после этой встречи операцию отменили, это радует, и... У человека вот внутренний вот смотрите, как срабатывает саботаж, да, вот этот вот состояние вот этой жертвенности, когда не, не хочется отпускаться и, конечно, почему мы вот многие мы, к сожалению, в этот раз, что печалит нас, не дождались таких больших писем по поводу ваших домашних заданий. Это очень очень печально. Почему? Скажу причины такие. Почему вот мы так начали этот разговор? Потому что это и есть ваш тот саботаж, который у вас сидит. Многие сидят в уме и говорят: я же вышел с этого. То есть мы себя даже не то, что не считаем, мы даже не осознаем, что это с нами происходит, что мы к этому имеем отношение, что мы все время в этой игре треугольника, да, как говорила, вот как мы говорили треугольник Адмана. Поэтому, дорогие друзья, вам нужно просто опять-таки посмотреть на себя с другой стороны, вот, переоценить себя и посмотреть на свои ценности, что вы вообще делаете, на свой взгляд жизни. И, конечно, это упражнение надо сделать. Прежде всего, это не для нас, это прежде всего нужно для вас. И вот что я хочу сказать, чтобы этот саботаж не давал женщине никак прийти в каком смысле? Конечно, все там, если здравом так говорить, это вот говорит о том, что ну, нету, нету денег, пенсия маленькая, мизерная, в стране кризис, неоткуда ждать помощи вообще. И вот, наконец-то, наконец-то, эта женщина, видимо, что уже как бы припекло, да, то есть многие из вас вот это вот повторяют такую ошибку, понимаете, ждут по 20-30 лет, пока уже все, вот у вас уже к стенке, вот уже все, жизнь говорит, все, расстрел, пожалуйста, да, ну, а что больше остается? Никак она вам посылает уроки, вы не понимаете, да, знаки посылает, вы не понимаете. Ну, то есть уже когда ребенок начинает баловаться-баловаться, да, уже никак его не, не унять. И что родители говорят, так, сейчас пойдешь в угол, да? И тут ребенок начинает думать, ага, чего доброго, сейчас в угол поставить. Лучше-ка, я успокоюсь, да. Вот, то же самое здесь, вот вы себя ведете вот таким образом со стороны, если смотреть, понимаете, что получается? И вот, преодолев вот это в себе, женщина все-таки стала осознавать, и, наверное, она сейчас нас слышит здесь. Пошла на 13, 13 вот мая у нас каждое тринадцатое число месяца мы загадываем желания, да. И мы их не просто загадываем, а мы их практически прорабатываем каждое желание, через себя пропускаем, осознаем их и, конечно же, превращаем их в цель. Вот, чем цена эта практика, это целый тренинг такой, да, даже мы обучаем там, как правильно загадывать желания. И у многих поэтому начало быстро сбываться. Вообще, еще у кого сбылось, пожалуйста, кто здесь еще есть сегодня участники этого 13 числа, пожалуйста, напишите в чат. Это будет очень интересно для других. И что случилось? Она написала, уже напрямую написала: Да, вот я хочу. Вот мне нужно, представляете, человек, который вчера сидел, у него пенсия там, сколько там пенсии у них? 20 долларов или сколько? Ну, очень маленькая, пенсия. Да, очень, очень маленькая. Как у нас в СНГ. Да. Очень большие пенсии, да? Да. И вот человек, он вообще не понимал, откуда эти деньги. Но написала намерение, что вот я хочу на индивидуальный сеанс к Мурату и к Сауле. Вот именно и ко мне, и к Мурату, да? А, потому что она понимала, что это... Моя жизнь была. Здравствуйте. Вот, понимала, да, и а сеанс-то у нас, вот хоть и по акции, но а, стоит по 150 долларов каждый сеанс, понимаете? И у вот человеку надо было просто 300 долларов. И как говорили, на следующий день, на следующий день я открываю почту и просто не верю своим глазам, она перечисляет эти 300 долларов. Вот буквально вот, э, прошла эта лунная практика, и на следующий день она перечисляет 300 долларов. Откуда эти деньги, понимаете? То есть вот они появились. Поэтому, дорогие друзья, вот так вот сбываются желания, если вы действительно искренне их хотите, и главное, вы их правильно задаете.